Мир всем. Сегодня у нас воскресенье. Ну вот. посмотрим вот такой храм красивый. В Балымире. Не знаю, правильно, неправильные удаления стали. Вот. При храмовой территории здесь разместили такие макет церквей. Какие раньше были. Да. Вот тут дышим воздухом. Так, это х... Хачкар, что ли? В Великом Болгаре такой храм. Так тут кустики красная смородина две елочки так храм деревянный вот этот вот, основной воздыхание но жизнь бесконечна а не печаль ни воздыхание но жизнь бесконечная после смерти А там вон еще макеты. Вот. Храм. Посмотреть бы, что за храм-то. Девочки, да? Нашла табличку. Это свято Авраамеевская Церковь. Святой Авраамий. Они принесли традиции Иерусалимскую христианскую. А помните, как христиане иерусалимские были хранились? Помните? Да? Mm -hmm. Что это Христос? А, что ну да, без Штанов. Без Одесса. Во всех могилах того времени кто-то да находит. Язычный захлоп, списы и так далее. И как минимум самая за защепка, вот этой одежды, христиане хранили, как Христа хранили, и занять Христя. Разеты в, mm -hmm. в, Саун. в Саун, И поэтому могил в сам-то ничего не находит. Mm -hmm. Только кости, лежащие лицом на восток. Mm -hmm. Без каких-либо атрибутов языческих. Ничего. Даже без крестов. Вот признак какой-то. И вот поэтому привез по а был Христам. Там. А четвертый век, помним, появляется бич Божий, от сила Европе, но до него гунны. Вот эта толпа всех, не помню кого, как, тюрки, и, и угры, и а, э, стихи, и все. Они валом идут и уничтожают все свои пути. Просто уничтожают. Они уничтожают готов. Ризябло Дико, германалик, он же был старик, кстати, он убийств. Вот и бегут, помните, в Европу, весь год, отгод, рим, вот в Италию, в Испанию, даже до, до арабов до века. Кусок ушел туда в этот, город, горы Крыма. Кто-то пошел, влился в Буну. Но вот этот кусок где в основном были антипредславянки, уходит совершенно в новом направлении. Удивительно, сюда было очень мягче, влажнее, лучше, и одновременно вдали от всех вот этих путей тюрк, э, кочевников, спокойные места здесь, богатейшие черноземы здесь, мы живем. Вот. и, э, и э, историки, фасоль, так называемый, имеет культуру, которая в течение многих веков здесь. Это, тут появляется э, рогатый скот, который был у убор там в прочим на море, здесь появляется Пулу, совершенно особый водский появляется, то есть явно, вот и они очень мирно переселяются и здесь, э, среди прочих храмов, ну, что ближе к, к, к фенуглам, Мар-2 и прочих храмов это, это кама из север, Знаете, что будет там в чаше? Э, в могиле? Я словно поверьте, Плоти, чаши не купятся Причем э, э, какая? Из синего стекла Такие делают только в Тенокове, только 200 лет, только с Константиновой на и там 200 лет Потом, что храм открывается много, а нужна утро, получается недолго относительно ну, хорубки есть, и через две вышли запреждения. А на них был фирменный знак мастерство императорское. Ну, чаша, там же напишет, made in China, <говорит> <говорит> понятно, не причащий. Там был вот как, косой крест. Технически очень шикарно сделан, но крест маленький косой. Ну, кто был основателем христианства в Византии, считался Крестнополь? Андрей Первозант на косом вот это, как бы как бы, они, как бы знак свой, это вот мы здесь, эту пустопу сделан. И чаша четыре косы, некос... косы Христа вот этих, которые вот именно вот это мастерская пестопуска императоров. Это поразительно. Здесь на камере Это было в комнате период сепаратизма, и поэтому местная власть в нему знали заморозить раскопки. Прекратить сейчас же Чашу даже забыть ее. И раскакал ошибку Он всегда домой, забрал ее, так высокрович. Ей цены нету. Даже просто мы тянем в плане. И бери только, чтобы никто не совсем не знал. Наши есть мы ведь живую. Вот. Очень похоже на католические. Очень... Это тоже интересный момент, нынче католические у которых из внешней обрядности много будет того, чтобы к крестьянство, чем просто. Но тем не менее, вот это о чем говорить? Это.. О том, что мы знаем, что епископ Ботский, он же, умер, ушел на Запад. Сюда с христианами, Антами и небольшой кучкой ботов какие-то священники жира с Но сколько было, мы не знаем. И насколько христианизированы были эти, ну, во-первых, пока не христиан, мы не знаем. Но знаем, что факт такой, что у них не было связи с христианским церковь. То есть последний постарший умер просто, и, и, и литургии, и в нашем церковном жизни христианство превращается в некую, ну, народную религию ну, как в советское время было в деревьях бабули подружали, крестили, бабули читали, писателем, пивали и собирались, пели, кто что знает, и как все узнаете ну, и э, в Заску с уходом ходили может быть, такое выродилось? я не знаю, я сейчас вам сказать оно было 4 век. века. Э, по... легко представить себе, что христианин, как шпучковались между собой но это, скорее всего, держатся какие-то хазмафицы личности. Сейчас раскапывают, сейчас Архилка находится неприведимые, скорее всего, все обладают христианских храмах, но они были у них деревянные на балах взял. Дерево, там уже долговечное, клопоты там сами. Вот эта эпоха. Что еще принимает эпоху? С 7 века приходят булгары. Вы помните, что это такие, как все... Okay. Кавказии и Аланг. У них обоз назад был больше, чем остатки двух двухтуменных. Но а, булгары грохнули их непобедимо, собудая. И они остатки убежали Оп, в Монголию, потом из батрина идут сюда. И они на там сили булгаром. Показать-то. А, а обоз набрали ног больше, мы у них теряли здесь. Здесь было сожжено на палмом все. Остались местные населения только в таких труднопроходимых трудно местах А вот он Иерусалимлянин называли его Он, скорее всего, из Иерусалима из Цареграде Назвали Царьграда В Тверь приехал после разорения арабами И, скорее всего, он был из армян-халкидонитов православных mm -hmm. Вот Была целая диаспора антийцев в Твери Они там создали особую школу миниатюры подходит Mm -hmm. Нет. Так, нам будет, у нас потихонечку уже наверное удивляются. Да, а сам Болгар был вот в центре, он за церковью это здесь было, там есть небольшое место, где я стоял Золотой трон Батыя, в частности, место Ханского дворца, вот. Когда уже после присоединения к Казани, покров, как мы сказали, в XVI веке, в XVI веке, в здесь, когда пришли русские, здесь не было ни одного человека на мусульман не было вообще Сами между собой они враждовали, убивали друг резали, продавали в рабство И был пустырь на населении Где был основан монастырь на островах, потом потоплялся, перенесён был сюда и был мужской монастырь. И помню, вторая II уничтожал монастыри. И монастырь тоже был уничтожен, вынесен за штат Пехотская церковь. Появилось село Болгаро, Сюда принесли, часть, принесли части, части Возле храма Свято-Авраамьевского нашли мы тут савинейшку. Вот такие вот ляли. Да, малыш? Или Скажи, мы тут решили маленькую усталость нашу облегчить. Скажи, у нас в Сибири уже давно обед прошел. Как-то надо это дело поправить. Ну, в общем...